Всем привет! меня ну, вот макс риска, значит у нас летящая башня. Пока что нам не нужно не нужно Напиши комментарий, знаешь. По моему, у нас тут первый уровень. Вот можно в точку получать. Вот тут будет летящая башня, что сходила теперь. Продолжаю играть врука Леша Логин. Подписка, лайк в раунде количество и атака все это моя тактика количество и атака это моя тактика 1 минус 150 ага сахабас ой ой май гад мне надо так внести в будете строить 20 пока настроенка ти на... вы мать мы такие попа давай посмотрим как там врагов на это как стабильно как пило врахов наш знаешь такой Пока. тут трёхсотку на капельку Йоу! Один чувачок убил одного! Вы видели? Одноклассные. Слушайте, я хочу тоже взять. Окей, окей, окей. Я понял. Какого левого Ладно. А, отступали, отлично. Ну ладно, бляха идти. Здесь. Так. А, не видим но ну, как по мне они одиночные слабые но они на они, они, они справляются они еще не видно ничего ладно атакуйте прям такой знаете на прикор играю смотри есть. Так, вот, есть надо друзья да тут ну ну, нас. спасибо за помощь нам да. Не, ну лучше это конечно деф потому что база чем больше мы тут дефаемся двигаемся не точку отгора потом как можно больше экономики больше, стоит на еще Она подает Ну давайте. Просто у нас тут есть чуть-чуть важно. Важность врага нашего. О, у да. нас погибает. Наказать ему первую помощь. А, он не знает. Давайте все соберемся здесь, папкаши. Просто куда дойти, опасно. Тупо запускаю. А, может, как а зря напали. Так пожалеете об защитился в что то нормальный экран А, а, а, а, а, О, Майк, сколько у нас тут ресурсов? это из того, что я топсило? Пас. А даже же тешь хотел разжимать. походу немножко покажи нормально ничего <со> не ну, так можно а кстати так ну про правости берем время берем все что есть у нас. Что берем. а да, да, ты на наш тут Кто ты сделал? Ладно. Стройка, давай ноутбазу построим. А, уже, кстати, ну с уже Вот здесь и Теперь мы не зря используем как сил. Так, давай тогда файров потому что они слишком сильные. Все, больше остальных уберем. Вот так, вот. Силу берем. Вадим, победа. застряли а, а, -а, -а. а может быть что тут замутил замутим мать посмотрим не а ладно отступаем на кстати хорошо хороших как она но ну, так день так скажем вам вот все защита <с> Смотрите, что происходит вот это защита. это вау как будто правильно это мне нравится вот это ну что сдавайся мы тебя Народе без шансов. Да, интересно с рубка. Фарбол. Блин, mm. блин, отталкивать, ну не так-то мое. От какая Он уже обычно выпускает. Ну, Входим. На да, было нет, он слишком сильный а все опять. Сейчас все дебил, сейчас девчатку всех вырублен. Ночь, сначала всех выйдем. Вот так прям зайдем в базу. И вырубайте базу сразу. Просто скучно. Заканчиваем. Здесь же помедленно бывает. Ну, интересно. А давайте прям все Все, Конец ролика, мы так что тут подходить рукам музыкам? Ясно. <свист> Прям все уничтожено. Вадь Ярость наберем. Ярость и... Не, ну я... Ярость классная, кстати. Очень классная. Нет, клана, нет клана. Найготы. Не кукол. Ну что, посмотрим. Ага. Значит, классно дракончик вообще не дает мне 8 о дракончик карточку 8 штук и одну карточку 27 дней я думаю успеем от нас события сезон 4 я пропустил не третий сезон что ж поделать ну что ладно можно так так так ⁇ йоу скоро я поднимусь о, вау, тут че-че, который вот... Меня тут больше куков, чем у меня. У него 12-й левел. Сейчас я уклоню. Где? 12-й левел. 13-й у меня. Пусть mm -hmm. и посмотрим ТВ, кстати. Ливер. Ну-ка, похочу постричь, Нет, нельзя... Смотрим. Mm -hmm. 1300. Ну-ка, посмотрим. Так, по-быстрому. Идет загрузка игры. Вот картиночка не четко, не четко. Вот что, куда мне смотреть? Картинка эта? ну вот такая вот. Так, у них там 1300 кубков. Как думаете, мы там туда попадем? Будет, наверное, шикарно. Пересматривать будем бои наши. Если тогда, то реально круто. Идет загрузка. Так, изучать уже я уже не хочу. Мне так не кого. Как бы. Все нормально один человек смотрит угу. ага что побеждает нужно вратики или сназы а мы его чтобы быть в в этой лиге тренди да чтоб совсем наблюдать то нужно именно так вот интересно интересно классно база активности а что значит все враги минерала ладно всем удачи пока